Мы сейчас с вами находимся на нашем объекте, где мы сейчас заливаем полы первого этажа, так называемая плита по грунту. Нами уже выполнена на этом объекте э, стены цоколя, фундаментная лента. Вот сейчас у нас третья заливка. Перед этим мы выполнили разводку коммуникаций. У нас разложена канализация к точкам подведения. У нас сделан вод воды, у нас сделан вот э, закладная для ввода электрического кабеля. Обратную засыпку на этом объекте мы сделали э, отсевом, грязным песком, чуть-чуть крупнее песка, в общем грязный песок. Выполнили отсевом, не грунтом, утрамбовали его, запустили скважину, немножко прокачали, э, выполнили проливку. Дабы утрамбовать это все дело хорошо, застелили плантер, завязали арматуру, и теперь мы заливаем. Что такое индивидуальное строительство? Вот сейчас вы можете наблюдать, что мы залили только небольшую часть. К нам приехал маленький миксер, мы залили место будущей террасы дома. В индивидуальном проектировании и в индивидуальном строительстве возможно все по Плите у нас марка 200, по желанию заказчика. В районе террасы у нас марка 300. Поэтому к нам приехал маленький миксер. Мы сделали небольшой перерывчик, чтобы здесь бетон встал. И далее будем заливать марку 200. При заливке террасы другой маркой бетона мы... Выдерживаем небольшую паузу, чтобы здесь бетон схватился и он не сильно перемешивался. По линии этих колонн, по оси этих колонн, у нас пойдет стена дома. Соответственно, мы другую марку немножко заводим вовнутрь. Сейчас немножко подождем, чтобы чуть-чуть схватилось. Но долго ждать не будем, со следующим миксером сразу зальем, чтобы не получилось холодного шва, температурного шва. А пока нашей работе мешает работа вибратора, ребята уплотняют смесь, которую только что приняли. Хотелось бы показать армирование полов по грунту. Здесь у нас один слой 12 арматуры, сеткой, ячейкой, шаг 20. Шаг выдержан везде. Нету такого, что здесь 30, там 40. Это важный момент. за которым надо следить и у своего будущего подрядчика спрашивать именно план армирования, каким образом армировать, потому что в этом деле кто в лес, кто под дрова Наши заказчики оперативно в режиме реального времени получают информацию о ходе строительства. И сейчас мы сделали фото того, что мы залили отдельно террасу, вот всего остального и отправляем, что у нас здесь марка 300. Помимо шага арматуры, выдержанного, у нас здесь присутствуют регеля. Регеля это не три арматурки с небольшим углублением в земле, а это 14 арматура, которая идет в хомутье также можно обратить внимание на то что для обеспечения защитного слоя мы используем стульчики специальный под грунт у них широкая площадь опоры но э, в моменте прикосновения к арматуре они э, не влияют как бы, на нахождение арматуры в теле бетона когда для этих целей используются кирпичи тротуарная плитка то получается очень нехороший момент что в районе соприкосновения арматуры с устройством обеспечивающим защитный слой нету бетона И это не очень хорошо Многие из вас, наверное, знают, что в период зимнего строительства а, при заливке бетона используют его подогрев, а, чтобы обеспечить оптимальную температуру схватывания бетонной смеси. А мы же на юге, при строительстве домов на юге, а, стараемся в летнее время а, вести заливки в вечернее время. Сейчас уже спала температура, нету палящего солнца, и наш бетон будет высыхать равномерно, не перегреваясь. А завтра мы его польем водичкой, чтобы он взял необходимую влагу. Первый этап строительства дома, фундамент, у нас готов. Мы его напоили водой после заливки, в течение нескольких дней мы поливали. А сейчас у нас он высох. Готовы закладные, есть выпуски для колонн. Мы готовы к следующему этапу, вкладка стен. И сегодня мы принимаем блок и начнем возводить стены. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за ходом строительства от компании «Дома на юге» проекта «Хороший дом».